Внутри стеклянного цилиндра на тонкой упругой проволоке подвешено легкое стеклянное коромысло с шариками А и С на концах. С помощью шарика Б на изолирующем стержне можно заряжать шарик А. Если заряженным шариком Б коснуться шарика А, то заряд разделится между ними и шарики оттолкнутся. Стеклянное коромысло повернется и закрутит проволоку. По углу закручивания проволоки Определим силу взаимодействия зарядов. Проведя опыты, кулон пришел к выводу, что сила взаимодействия заряженных шариков обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Меняя заряды шариков, кулон установил, что сила их взаимодействия прямо пропорциональна произведению зарядов.